Промышленный синтез аммиака С помощью компрессора создается давление, необходимое для проведения синтеза аммиака. Азотоводородная смесь поступает в верхнюю часть колонны синтеза и проходит между стенками колонны и стенками катализаторной коробки. Прослойка из движущегося холодного газа не дает нагреваться стенкам колонны, хотя внутри катализаторной коробки температура достигает 500 градусов Цельсия. Затем немного подогретая азотоводородная смесь поступает в межтрубное пространство внутреннего теплообменника. Внутри труб, навстречу азотоводородной смеси, движется горячая смесь газов, прошедших через катализатор. В результате противоточного движения холодная азотоводородная смесь быстро нагревается до температуры начала реакции, а отходящая смесь газов, содержащая аммиак, Быстро охлаждается. Горячая азотоводородная смесь проходит через слой катализатора. Именно здесь происходит превращение азота и водорода в аммиак. Поскольку реакция экзотермическая, температура смеси газов резко повышается. Чтобы уменьшить скорость реакции разложения аммиака на простые вещества, газовую смесь направляет в трубы внутреннего теплообменника, где она отдает свое тепло холодной азотоводородной смеси.